Вот, ребят, сегодня с Женьком э, он специально заехал, пробуем э, разобраться э, с ESP, с отключением полным отключением, э, как на спорте, да, как на спорте, грубо говоря. То есть нажал кнопку э, отключения стабилизации, и он отключает, при этом на 55 он обратно уже не включает ничего. Я думал, 60... Не возвращается. Да. да, не возвращается. Я думал, на 60, а оказывается, на 55 он это делает. Ну вот, сегодня как бы провели долгое время с поисками всех вот этих ну, тонкостей, там, редактирования EEPROM, там я некие данные себе послевал, дампы, дамп с его блока управления E-Prom ну и там кое-какие параметры поменяли, посмотрели, что где они меняются непосредственно в Епроме. ну и как пробный вариант мы попробовали отключить ESP вот видите, грубо говоря стабилизация выключена и скорость у нас 80 и она не выключается, то есть все нормально работает вот я ее сейчас выключу кнопочку нажал кнопочку включи, скорость 80, ну, то есть ничего не отключается, она не отключится до той поры, пока вы не нажмете повторно кнопку э, включения, вот этого выключения, и либо не, не заглушите да, автомобиль, и не перезапустите, грубо говоря. Ну, катаемся, снимаем, сейчас параметры, смотрю, вроде все как бы нормально, никаких проблем не возникает. А, ну, в дальнейшем будем искать. Прошивок, короче, много, Епромов много разновидностей, адресация совершенно разная, и нужно как бы понять, каких, где и что находится. Нет, не сюда, зачем прямо? Следующий. Где находится отключение конкретно вот это по этой скорости в разных именно прошивках? На данный момент мы как бы сделали у нас все работает женек покатается потом расскажет я думаю что ну как раз ты хотел эту тему что подключалась да, полностью да. А, желание большое. да ну вот он как раз исп... испытает все это дело и будет понятно как раз может быть на днях еще у нас осадки будут в виде снега фика узнает ну, уже завтра зав... Зав... завтрашнего дня уже будут осадки как раз ну да и как раз на скользкая именно поверхность. Сейчас мы по асфальту ездим, а на скользкой посмотрим, как это будет работать. Ну, я думаю, что все нормально будет. То есть, ну, опять же, теперь есть возможность включения и выключения нормальная. Так что будем продолжаем работать. Работаем мы совместно с Виктором, с Минска. Мы ищем там некие... Параметры в ЕПРОМе вдвоем, так это проще и обмениваемся информацией. И также я обмениваюсь информацией с Дмитрием, который пишет э, редактор MasterEdit Pro для редактирования прошивок. И вот он обещал как бы некие, э, ну, собрать редактор пробный на днях для редактирования ЕПРОМа объяснного, ну ESP, то есть ESP самого как такового, там попробуем пошуверим, то, что мы нашли, написали и э, уже будет не в виде хекс редактора, ну то есть не байтами менять, а непосредственно уже данные будут, ну более человечные. Так что будем продолжать работать в этом направлении, потому что многим очень интересно не только на вестах, XREх, но также еще на Ренохах, на всех, э, которые, вот аля там там все эти Каптюры, еще что-то там Арканы, я не знаю, там все вот это всевозможные вот эти вот версии, в общем будем работать, продолжать, какие-то новости будут, я соответственно сообщу и буду еще снимать на эту тему ролики непосредственно как это все у нас происходит, ну просто ради интереса, опять же не забываем ходить под видео на по ссылочкам Drive ВКонтакт там группы как бы ну и смотрим другие видео. Так что, в общем, всем пока и до новых встреч.